Привет, друзья! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading и в этом видео мы разберем мультибаровые паттерны. <музыка> Провалившиеся аукционы могут принимать различные формы. Фактически, провалившийся аукцион – это когда покупатели или продавцы не проявляют активности на определенном уровне цен. Научитесь различать истинные провалы аукциона и ситуацию похожую на этот провал. Давайте представим себе ситуацию, когда на большом объеме рынок поднялся до ключевого уровня сопротивления сразу после открытия, а затем на экстремальных ценовых уровнях объем резко упал до минимальных значений. Теперь для сравнения рассмотрим другую ситуацию. Рынок в обеденное время, в период, когда нет новостей, показывает слабость на ценовых экстремумах. В первом случае существует достаточный потенциал для совершения сделок, во втором случае было бы разумно остаться вне рынка. В приведенном примере мы видим, как по мере небольшого роста цены объем падает и как очередной раунд покупок не способен протолкнуть цену выше. Этот пример хорошо демонстрирует, как аналитические пазлы собираются в общую картину. Во-первых, обратите внимание на то, как рынок двигается бар за баром к более высоким ценам. В каждом из этих баров опционы проваливались в верхних точках. Затем поток ордеров демонстрирует сравнительно сильную покупку в виде темно-зеленой ячейки футпринта. Данная ячейка демонстрирует сильный дисбаланс. Тем не менее лучшая цена после сильной покупки делает движение в один тик и в ячейке выше объемы резко падают. Далее мы видим как сильная покупка превращается в сильную продажу в соседних двух ячейках ниже. Наш пример хорошо показывает, как нужно читать футпринт. Если бы такая ситуация возникла на значимом ценовом уровне, например, на уровне экстремума предыдущего дня, на границе многодневного диапазона, на верхней границе зоны стоимости и так далее, то этот сценарий был бы идеальным сигналом для входа в рынок. Однако мы не призываем вас искать паттерны, которые в точности имитируют этот сценарий. Речь идет о том, как научиться правильно оценивать различные аспекты в конкретном контексте. Определение того, в какое время торгуется инструмент и в какой ценовой зоне, является важным компонентом торговли в реальном времени. Все это часть ответа на вопрос, а каков контекст? Не менее важно понять, в каком направлении ведется торговля. Это еще один способ оценить поток ордеров. Просто глядя на ценовые бары, которые не являются футпринтом, мы не сможем оценить реальную картину происходящего на рынке. Однако, если трейдер будет отслеживать движение узла высокого объема, это поможет ему определить истинное направление тренда на рынке на заданном таймфрейме. Приведенной на примере последовательности баров черными рамками выделены самые крупные объемы. Это устраняет необходимость мысленно вычислять те цены, по которым в барах проходили самые высокие объемы. Дельта-дивергенции могут принимать различные формы, но в конечном итоге они показывают только одно. Убеждения трейдеров не соответствуют движению цены. По сути, для данного ценового движения недостаточно агрессивности, которая обычно необходима для поддержания продолжения движения цены в определенном направлении. Такого рода дивергенции могут возникать в последовательностях произвольного количества баров. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и обязательно напишите в комментариях ваше мнение о мультибаровых паттернах. Всем профитов и до встречи в новых видео.